Приветствую всех из Меня часто спрашивают, покажи вент-агрегат и рекуператор. Вот, пожалуйста, я приехал здесь по пути просто и меняю фильтры еще, поэтому вот вы немножко посмотрите, что это такое. На самом деле очень простой рекуператор, он же является и машиной и так далее. То есть, по большому счету, фильтра нужно менять каждый год, один раз в год. Ну, это как минимально, можете едва это... Без разницы, они там не стоят каких-то фантастических денег. По-моему, комплект фильтров стоит около 30-40 евро, что-то такое, может, 50 на данную модель. То есть это пластинчатый рекуператор. И пластинчатый рекуператор, он хорош, с одной стороны, есть свои там, плюсы и свои недостатки. То есть, если хотите, гуглите и смотрите пластинчатый рекуператор и роторный рекуператор. То есть, у каждого есть свои плюсы и небольшие свои минусы. Поэтому здесь вот, что я вижу и с чем я сталкиваюсь, всегда у нас практически идут пластинчики. И в одном месте только был роторный большой. Но там человек сам много делал работ и так далее. Кто в чем-то разбирается больше, он уже подходит немного по-другому к разным ситуациям. Здесь же достаточно банально все, что проектировщики по минимальным требованиям, смогли заложить, ну и соответственно они же не ставят здесь самую какую-то дорогую машину ставят самую простую, самую компактную, самую удобную скажем, на данный момент времени, которая разрешена по нормам, вот и все поэтому смена фильтров очень важна и вот здесь вы можете видеть один из фильтров это как бы такая ткань, скажем наподобие ткани это идет, изнутри дома забирает воздух но заказчик здесь э, приехал, один день они приехали, поздно уже вечером что-то пошло не так, они там меж, межсезонье э, затопили печку, и печь начала дымить. То есть, ну такое бывает, либо труба церела, либо влажность, ну там перепады давления. В общем, суть не в этом, у него очень хорошо так закоптило, задымило. И вот, пожалуйста, это все собралось и отфильтровалось здесь на фильтре, а также всякие насекомые. И все остальное, мусор и пыль какая-то, которая с улицы. Ну, здесь, скажем так, лес и озеро. Тут только такая природная пыль, я бы так сказал. Но ее тоже достаточно много. Немного я раскрыл эту тему. Все остальное уже обращайтесь к специалистам. Они более адекватно ответят вам и расскажут. Я лишь обладаю поверхностными знаниями. И особо не стараюсь вникнуть в те вещи, которыми я не занимаюсь. Сильно так глубоко. Поэтому хочу со всеми попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.